Подарите своим вещам чистоту и свежесть, зарегистрируйтесь в Фаберлик и получите стиральный порошок и кондиционер для белья в подарок. Стиральные порошки нового поколения от Faberlic полностью выполаскиваются и сохраняют цвет ваших вещей надолго. Они эффективно устраняют пятна благодаря биодобавкам, энзимам, которые справляются с пятнами даже белкового и углеводного происхождения. А главное, порошок Faberlic безвреден для здоровья. Его изготавливают в Германии по европейским стандартам безопасности. Без фосфатов Кондиционеры с умными аромокапсулами и протеинами кашемира Смягчают ткани, снимают статическое электричество И надолго придают вещам приятный аромат Как же получить эти два подарка? Выполняйте простые условия Первое С 1 по 21 июля зарегистрируйтесь на проекте Faberlic Онлайн И получите моментальную скидку 20% на весь ассортимент Второе. До 21 июля оплатите заказы на сумму от 1500 рублей. В валютах других стран это 599 гривен, 1575 сомов, 7499 тенге, 449 лей, 45 белорусских рублей или 26 евро 99 центов. Эта сумма указана в ценах каталога. Для вас продукция, конечно же, будет дешевле на 20 И третье условие. С 22 июля по 11 августа учите вместе с очередным заказом по новому каталогу на минимальную сумму своей страны набор в подарок – стиральный порошок и кондиционер для белья. На выбор. Но самое приятное, что эти подарки – всего лишь первый шаг большой стартовой программы. Шаги со второго по девятый – это наборы лучших товаров Faberlic по фантастически низким ценам со скидкой до 90%. Международный интернет-проект Faberlic Онлайн желает вам приятных и выгодных покупок.